Дорогие друзья, привет всем! Мы продолжаем рубрику на канале, которая называется «Встреча с замечательными людьми». Сегодняшний гость настолько знаменит в наших кругах, вот вокруг математики, физики, там, ну и вообще всех наук, что в сущности, наверное, его и не надо представлять. Тем не менее, это Андрей Михайлович Райгородский, который является директором физтех-школы прикладной математики МФТИ, то есть физтеха. Кроме того, у Андрея Михайловича огромное количество разных титулов, там, наград. Например, Андрей Михайлович является лауреатом премии президента РФ. Вот, это просто в качестве одного из примеров. Ну, а я по старой дружбе позволю себе называть Андрея Михайловича наты, потому что знаком я с Андреем Михайловичем очень давно. И как мы познакомились, я думаю, что мы еще в конце этой передачи расскажем. Так что, Андрей, дорогой, расскажи о себе вкратце, вот если бы ты себя представлял, там тебе дали бы минуту, чтобы ты успел сказать, кто ты? Не, ну слушайте, ну в каком смысле, кто я? Я человек, прежде всего, довольно веселый, очень люблю читать лекции разные, в основном по математике. Я думаю, что, может быть, некоторые из присутствующих что-нибудь дослышали. Вот, титулы перечислять, ну, глупо, наверное, если должности на физтехе, ну, их полно, да, я директор физтех-школы, кстати, она не просто прикладной математики, а еще и информатики, она такая у нас я мощная физтех-школа, да, да, да, но я там еще заведую кафедрой дискретной математики, у меня есть лаборатория продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, много чего есть. Фистех — это вообще отдельная история, конечно, мы про это, видимо, поговорим, целая вселенная, конечно. Обязательно, обязательно. Вот. Фистех Потому мы... что... Отдельный в общем... вопрос. В общем, то, как сейчас развивается Фистех, в том числе, прости господи, и нашими усилиями, в общем, это, это конечно, классно, очень интересно. Вот, а так... Ну, человек как человек, в общем. <с> что, <Чё>, тебя <с> <с> представляют? Андрей Михайлович очень скромный. Но я начну издалека. Итак, Андрей, дорогой, ты закончил не 57-ю школу, нет? Отлично. И не школу номер 179. И даже не вторую школу. А какую школу ты закончил? Я закончил французскую спецшколу. Она была сначала номер 18, потом как-то перенумеровалась. Перестала называться французской спецшколой, стала называться школой номер 1275. Вот. Но, тем не менее, французскому меня учили неплохо. Вот У меня был в какой-то момент такой... Ну, не знаю, что ли, поползновение такая возможность перейти в какую-то матч школу, но я подумал, что я лучше французский доучу, а потом уже буду спокойно заниматься математикой. Я, в общем, нисколько никогда не пожалел. На самом деле, французский до сих пор знаю очень прилично, и не то, чтобы это прямо сильно помогает в каком-то бизнесе или в каких-то лекционных моментах, хотя я читал несколько лекций на французском, в том числе, будучи во Франции, вот, ну, это забавно, французы очень любят, когда им читают на их родном языке, они просто тащатся от этого, да, вот, но, но это так, это скорее развлекуха. В общем, я, я даже перевел песню «Хотят ли русские войны» на французский язык. Вот Саватеев хотел, чтобы я ее спел, но петь я ее не буду. Ну, ну спой одну вот. строчку, вот припев, спой там. Я, вот спой. я понимаешь, почему не хочу петь? Я не хочу петь, потому что я не очень хорошо пою. Поэтому да. я лучше все-таки петь не буду. Ну, Алексей правильно сказал, я очень скромный человек. Я, в общем, нет, петь я не хочу. Вот. Но я действительно взял в последних классах школы, когда уже мог учиться в какой-нибудь там 57-й или где-то, а математикой я увлекался с детства, на самом деле. Вот, أه, Я взял эту песню, она мне нравилась. И перевел на французский язык, неделю переводил. Ходил, там переводил, думал, как правильно там срифмовать, чтобы получилось и по тексту хорошо, и по сути. Вот. Ну, в общем, общем что-то получилось. Это расплавило сердца бельгийцев, которые, значит, э, когда э, я стажировался в Бельгии 15 сколько лет назад уже, ну, типа 15 лет назад, и Андрей Михайлович приезжал ко мне в гости, значит, делать лекцию, но потом была, ну, там посиделка, понятно, и вот, значит, сердца бельгийцев были просто, Расста... они растаяли, когда Андрей Михайлович спел, просто они проследили. Ну, кстати, мы долго кстати. довольно обсуждали вопрос, на каком языке мне читать лекцию, но поскольку там были иностранцы, иностранцы по отношению к Бельгии, которые французского не знали, то решили, что я должен читать по-английски. Ну, по-английски да. я тоже могу. Причем, кстати, интересно, английском я научился уже поздно. То есть, если французский в спешколе начинал изучаться со второго класса, то английский нам прикрутили где-то в классе в десятом. И, в общем, прикрутили довольно хреново. То есть, английский там был так себе, dog, cat, ну, типа, того. я играл. А нет, интеграл не было, потому что... Не-не-не, по большому счету я научился говорить по-английски уже когда стал заниматься математикой, ездить по конференциям, делать доклады, в общем, как-то само получилось. То есть им в университете, конечно, учили, и... вроде как и в школе что-то было, но это все, все не то. Ну, а знание, знание французского очень помогало, на самом деле, в изучении английского языка тоже, потому что там много общего, конечно, и по грамматике, и по словам, хотя произношение совершенно, естественно, разное, но к этому тоже можно привыкнуть. Вот. Ну, как вот... Да. да, да, да, ага. Как вот математика к этому прикручивается, но вот так вот очень естественно прикручивается. Но это, может, Алексей хочет отдельно спросить, я не знаю. Ну вот, да, у меня единственный пример. Вообще во всей, мне кажется, что во всей округе я не знаю никого, кто дошел до настоящих высот научных, кто при этом в мат школе не учился. Ну, нет, может, я, конечно, кого-то не заметил, но вот я, я не могу привести пример, не могу вспомнить никого, кроме тебя. Вот, и вопрос такой, как вот... Как бы первый барьер-то, наверное, на Мехмате был какой-то. Или ты очень хорошо учился в школе дополнительно на каких-то кружках? То есть как бы вот... Не могу сказать, что я как-то особенно учился дополнительно. Да, я увлекался, увлекался. Мне как-то легко это давалось с детства прямо, ну, я не знаю, я и читать, и считать, наверное, в три года или в два года даже научился. И, в общем, к шести годам я знал и отрицательные числа, и какие-то более продвинутые операции, там, всякие возведения в степени и прочее. К вопросу о любви к музыке. музыку я люблю, мы это еще, можете, обсудим. вот э, <космех> Уроки музыки, уроки пения в школе, я ненавидел. Кого ненавидел? Уроки пения в школе. А -а -а. Уроки пения в школе я ненавидел. Они были ужасные. Заканчивая, плохая учительница, и я к этому относился совершенно так. Как бы это сказать. Но не наплевательски, а мне просто вот, ну, совсем меня трясло. И я сидел на уроке, и вместо того, чтобы петь, считал. Возводил двойку в степень, тройку в степень Докуда дотянул вот, Довольно забавно Ну во втором классе там в каком-то вот, В первом-втором классе сидел, возводил двойку в степень Я до сих пор поэтому <laughs> радую слушателей на каких-то лекциях Типа ну миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть Там типа это 2 в 20 вот, А ну, тройку, там. например, тройку в десятый Ты до сих пор помнишь или нет? По-моему 59 девять тысяч сорок Но могу ошибаться Если честно, вот это я не уверен уже когда Уже Андрей не Михайлович... уверен, Ну, что-то в таком духе да. Меня когда-то Андрей Михайлович Убил тем, что он знал Все квадраты от 1 до 100 Не в смысле, что 10 квадратов 1, 4, 9, 16, 25 и так далее А квадраты всех чисел Одного до из наизусть, которых 100 Ну То ладно, есть... друзья, я хочу сказать, что Вот такой дисклеймер, это все-таки не математика Нет, ну да, конечно, это так Это, это, это не настоящая математика В общем, математик может вообще не уметь считать И быть очень крутым Это тоже, я надеюсь, что слушатели Там понимают На моем по канале мере, понимают Очень да. хочется донести, донести эту мысль, что Математика это в первую очередь Именно способ мышления и построение каких-то логических конструкций, нежели умение подсчитать 2 в десятой степени или 2 в 20. Ну, 2 в 10. Все знают, конечно, 1024 это понятно. Но, да. да. У меня на музыке была отличная история. Мы там пели эти всякие, ну, какие-то песни там октябрь впереди, там, ну, что-то такое. Вот. И как-то вышло так, что не хотелось петь. И мы украли из кабинета труда Кувалду. И сняли, отвинтили верхнюю крышку, значит, ну, граммофончика. Изо всех сил туда долбанули кувалды, там все разнеслось, стекло там, все это вдребезги. И аккуратно поставили верхнюю крышку наверх, обратно. И пришла учительница, ставит пластинку, начинает заводить, она не едет, ну там не работает механизм, говорит. Что-то, говорит, сломался, что ли? А мы сидим, сползаем уже от хохота, под партой. И вроде даже чуть-чуть запустилось, видимо, каким-то остаточным, там, я не знаю, чем-то. И так, э, смело того! Ну ладно, про карнавальную часть мы сейчас, значит... Ладно, ладно, да, ну бывают такие истории. хочу, значит, расспросить тебя. И вот ты попал не из мат-школы. Но Мехмат, и уже спустя три года у тебя появилась первая публикация в рецензируемом журнале. Я правильно понимаю? Ну, э, значит, скорее история была такая. <как> я могу рассказать в относительных подробностях. И почему так получилось, и что получилось. Вот это давай действительно, действительно это ужасно, интересно. классно. На самом деле, конечно, когда ты поступаешь в какое-то учебное заведение, и начинаешь заниматься там <как> любимым делом, вот, э, очень важно, чтобы... Нашелся человек, который тебя ведет. Но мне просто на самом деле очень повезло. И мне повезло с научным руководителем. Кстати, Мощевитин, который был моим научным руководителем, профессор сейчас на Мехмате, и на Фистехе у меня тоже работает по совместительству Николай Германович, такой замечательный математик тоже, в общем, не учился в какой-то знаменитой математической школе и тоже стал вот таким э, достаточно а выдающимся специалистом. Да, это на самом деле это часто бывает, Вот, но это в сторону. Это-то в сторону. Важно другое. Важно то, что он меня просто вот, ну, зажег в каком-то смысле. То есть я любил там, может быть, двойку возводить в степень. Я, конечно, понимал, что такое математика в целом, но... Вот что такое доказывать теоремы, как вот это интересно, как это прекрасно, это, конечно, огромная заслуга Мощевитина, что он мне в каком-то смысле это заложил. Вот, я пришел к нему на втором курсе, как положено, перед распределением на кафедры, я ходил к нему на спецкурс, вот, сказал, что мне очень интересно, я хотел бы позаниматься с ним какой-то задачей, и он так как-то вот прямо пламенно это произнес. Ну, слушайте, у вас к пятому курсу должна... быть Тогда было пять курсов, да, специалитет. У вас к пятому курсу Должна быть готова кандидатская диссертация. Это совершенно очевидно, в общем. Слушайте, а я тут не отвалился, нет? Меня слышно, нормально? Я слышу отлично. А, ну очень хорошо, потому что я, ты у меня на экране замер, поэтому я решил, что, может быть, меня не слышно. Видно, слышно, все хорошо, ну, да? Отлично. у меня все. На моей стороне все слышно, отлично. Вот, на самом деле, на меня это произвело, конечно, несколько такое впечатление, тоже, как кувалды, про которую сейчас Саватеев рассуждал. Вот. Но с другой стороны, как-то вот, понимаете, а -а -а -а -а. и вот я занялся первой задачей, которую он мне поставил, занялся еще весной своего второго курса, это получается какой год, значит, 93-94, это первый курс. 95 Значит, весна -го, а, да. го года, вот я занялся этой задачей, я просто все время ей занимался, вообще все время. Не то, чтобы я там бросил учебу, но на фоне все время вот где-то там сидела эта задача. Я про нее Что постоянно рассказывал. Расскажешь? А Что? я про нее постоянно рассказываю на самом деле. Я очень люблю на лекциях рассказывать про эту задачу. Это система общих представителей. А -а -а. То есть это не хроматическое... ну, Я не знаю, слушатели, которые вот там на твоем канале меня слушают, наверное, не все слышали мои лекции. Но если где-то поискать там какие-нибудь записи, наверняка найдется это. Я очень часто в разных городах про это рассказываю. Очень красивая тема. Я ее перевел на такой потом олимпиадный язык, потому что Олимпиадами я тоже стал заниматься вот так, вот войдя в науку, и стал заниматься очень много. И сейчас активно работаю с топовыми школьниками. Очень люблю это дело. Вот, ну. Это пришло вот именно с занятием наукой. Вот. И, соответственно, популяризировать я люблю как раз то, что я сам когда-либо делал. То есть вот если я доказывал какие-то результаты, то я стараюсь взять оттуда выжимку, которую можно рассказать людям. Рассказать так, чтобы они поняли и прониклись вот этим катарсисом, да, катарсисом. Ага. возникает, когда ты прослушаешь что-то совершенно такое запредельное, а потом бах, и вдруг понял. Вот это вот, ну, вот, как бы... Это задача да. о выборе команды? Э -э -э -э. Задача о выборе команды, да. да, ага. да. То есть это задача о том, как выбрать команду для участия в Олимпиаде, если ты хочешь, чтобы в этой команде были представители, э -э умеющие решать лучше всех э среди э -э твоих школьников, ну или студентов, неважно, Задача М -м. по какому-то конкретному предмету. То есть, чтобы в команде были и лучшие комбинаторчики, и лучшие геометры, там, и лучшие числовики и так далее. Ну вот по некоторому принципу мы их отбираем, это вот задача о системах общих представителей, я там кое-что сделал, но вот радость открытия, конечно, это ни с чем не сравнить, то есть это случилось где-то, я уж сейчас не помню, то ли в конце июня, то ли в конце июля я тогда сидел на даче на другой, вот я сейчас сижу на даче, то у меня была другая дача, вот, и э, вдруг меня наконец осенило, я понял, как нужно это сделать, это, конечно, удивительное совершенно чувство. Ну и дальше пошло оно уже как-то по экспоненте. Я понял, что действительно, в общем, ничего такого нету, чтобы сделать диссертацию к пятому курсу, почему бы нет. Вот. Но потом еще был один, конечно, замечательный прорыв тоже. Любимейшая моя тема, про которую я, в общем, всем рассказываю, это, конечно, проблема борсука. Во -во -во -во -во. Тогда только-только нашли первый контрпример, это 93-й год, Кан и Калай, значит, построили контрпример к гипотезе Борсука, о разбиении тортиков на кусочки меньшего диаметра, вот как я люблю везде рассказывать, вот, и мне вот Мочевитин и Долбилин, который очень пропагандировал эту задачу, Николай Петрович Долбилин, такой замечательный тоже математик, стекловки работает, ну, мехматина, долю ставки, вот. Они предложили подумать над темой, они а нельзя ли уменьшить размерность и а вот какой это был... размер, А какой размерности был вот первый, вот Кана и Калаи? Кана и Калаи 2015, это очень смешно, О. да, вот это я люблю рассказывать всю эту последовательность понижения размерности. Мой рекорд был в 1997 году установлен, тогда получилось 561 сделать. 560 одномерный ну, тортик. Да, 560 одномерный не, тортик. Это раздельный понимаете? Да, Но ну, моим-то слушателям, я думаю, не надо объяснять, что размерность – это не размер. Вот. Но ну, то есть в размерности 561 можно привести конкретный торт, который нельзя разбить на, э, на 562, да? Тогда да, на 562, меньше -то, чаще -то, диаметра, да. Вот так, вот просто можно руками его привести. Ну, а потом диаметр очень... — это максимальное расстояние между точками внутри множества, или там супремум, если более точно. Ну да, диаметр не только у шаров бывает, у любых множеств. Это просто максимальное расстояние, которое можно внутри множества пройти. А дальше выяснилось, что вот на самом деле, э, вот, э, так сказать, это... Э, то есть размерность снижалась, снижалась, а количество частей... Оно нож пошло по экспоненте, да, на самом деле? То есть насколько частей вот Не но... по экспоненте. Там константа в степени корень из размерности нижняя оценка и константа в степени размерность верхняя оценка. То а -а -а. есть там оценки пока очень сильно разнятся по скорости да. роста. А -а. И, в общем, совершенно непонятно, то ли это экспонента, то ли это реально субэкспонента. Пока mm -hmm. никто не умеет этим ну, справиться. Понятно. Но э, в общем, ну, никак, если... Никак. Никак нет, плюс один, естественно, уже. Вот нет, все. нет, уже не, вообще непонятно. Никакой красивой функции там теперь никто не ждет, конечно. В этом смысле задача потеряла некоторую как бы, яркость, но задача безумно красивая, конечно, и какая уж там функция не так важна, важно, что вокруг, так сказать. Это действительно глубокая математика, связанная со многими разными вопросами, в том числе и прикладными, если это важно. А прикладом это... мы в следующем пункте. Мы пока вот сейчас будет про науку, а третий пункт будет уже про приложения. Хорошо, да. Ты как бы ты получил некоторое количество результатов в красивейшей абстрактной комбинаторной геометрии, и к пятому... ну, Можно и так сказать, да. Да, можно и так сказать. Я что хочу сказать: я, я не довел до конца рассуждения про публикации. Статью мы mm, да. сразу. И это было, соответственно, между вторым и третьим курсами моими, ну, вот лето вот это, мы написали статью и подали ее. Другое дело, что она пролежала очень долго, там как-то журнал м -м, тормозил, в общем, она вышла только в 1999 году, а первая статья, которая у меня вышла, если не считать тезисов конференции, которая, в общем, ну, это не статьи, по большому счету, значит, первая статья, наверное, была все-таки про Борсука, потому что она вышла мгновенно, как вещь какая-то совершенно приоритетная, и это произошло в девяносто седьмом году, то есть я был на четвертом курсе тогда. А, ну да, все равно я, так сказать, довольно мало народу на четвертом курсе уже натурально публикуют статью, не пишет там какие-нибудь курсовые, а прям натурально. Так что да, это вот, вот это меня, так сказать, меня это впечатлило очень, когда я с Андреем Михайловичем ну, вот... познакомился. Уже на момент поступления в аспирантуру у меня этих э, публикаций было фактически четыре. Значит, практически вышла вот это самое первое, которое долгостроем пролежала почему-то в журнале. Вышло э, ее следствие про дефекты. Вот дефекты – это тоже то, что я делал на основе науки про системы представителей. Вышло в очень хорошем журнале, математическом сборнике. Вот, так. большущая статья Там на 40 страниц была Или на 30, я уж сейчас точно не помню Но порядком, в общем, такая Приличная по размерам Вот, и Что еще? Вышел вот этот борсук И Наверное, все-таки три. Вот к моменту выступления в аспирантур Наверное, 3 Это такие. уже достаточно, для, на самом деле, для защиты О, кандидатской Да, так. это достаточно В принципе, этого было достаточно То есть, по большому счету, потом я добавил в кандидатскую Только уже ну, так, немножко. То есть, Муссе был прав. Он был прав, на самом он деле, был прав да. Была он прав. к пятому курсу. Ну да. Вот. да. Ну, да. Вот это, такая... это, это и есть катарсис в данной истории. То есть именно так и получилось, да. То есть меня сначала кувалда огорошила, а к пятому курсу получилось ровно так, как и было сказано. То есть ничего в этом такого запредельного на самом деле нет. Вот. Ну а дальше, конечно, уже пошло вот это и популяризация, там всякие поездки по стране и так далее, это, конечно. Пошло. Ну вот, это Кроме популяризации, которой Андрей Михайлович тоже занимается, на более высокой ступени. У нас как бы, ну, в стране три таких главных популяризатора. Андрей Михайлович, я и Коля Андреев. Ну, так я условно говорю, конечно, есть еще десяток других. Но <coughs> в целом идея такая, что Андрей Михайлович популяризирует такую уже серьезную науку. Я э, такую то такую, то секую, а Коля Андреев умеет просто совсем на, пальцем, на пальцах показывать, огромной аудитории, очень далекой даже от математики, какую-то такую неожиданную красоту построения, типа там, почему вот именно так устроены колеса поезда там. Ну, в общем, что-то прямо из быта. Вот, но на самом деле <coughs> Андрей Михайлович чрезвычайно близок к практике. Из, из нас троих не близок к практике, пожалуй, только я, да и то по модулю всяких телеско-игровых измышлений. Вот, и про практику мы еще поговорим, но пока давай подведем итог. Сколько у тебя сегодня статей? Научных публиков. Ну, вот теперь уже я так не могу с, с, примерно, сказать. Примерно, примерно. Больше 200. Больше, 200, Больше точно. 200 Для сравнения у меня 50 не наберется. Дальше. Сколько у тебя книг? Э, тоже сложный на самом деле вопрос, потому что многие переиздавались. Ну, то есть они переиздавались не просто, э, ну так вот взяли и переиздались, а там я что-то добавлял, что-то менял. То есть, в каком-то смысле, при переиздании получалась чуть-чуть новая книга. Если с учетом переизданий, то около 25. Ага, а если, например, попробовать выделить, ну, ну несколько... Вот... Если попробовать э, выделить, я думаю, что штук 12-13 получится. Но я точно не скажу а? это, надо смотреть по моему списку. Ну да, ну крутяк, да. У меня одна вот книга, которую писали там всем миром в дистером, это вот «Математика для гуманитариев», и еще я, на самом деле, мы с Андреем Михайловичем соавторы в книге комбинаториков, в которой я написал всего три страницы, но <свят> по некоторым причинам я не хочу э, углубляться в вопрос, что там было и за что меня Андрей включился соавторы, при том, что я написал всего три страницы. Вот это, это вы сами узнаете, когда почитаете эту книгу. И заодно вот вы сможете высказать гипотезу, вот кто Или и когда поступите как... на фистех да, и послушаете да. мою лекцию по основам комбинаторики <связыч> и теории чисел. Там будет сюжет, который вошел. Так. И последнее, сколько у тебя учеников в том смысле, что, например, сколько защитила кандидатскую и сколько защитила докторскую при твоем непосредственном ну, там, вот наблюдении? Это я помню. Мы сейчас подаем заявку на некий грант, и там это просто нужно было вписать, поэтому я помню, буквально вчера это подсчитывал. 27 у меня уже защитилось кандидатов, из них трое доктора. 27 кандидатов, да. У меня сейчас пишет первый ученик за всю мою жизнь. Кажется, все-таки напишет э -э -э, кандидатскую, и, может быть, мы защитимся в течение там, года двух-трех, я не знаю. То есть у меня вот первый, появился первый аспирант, который, ну, не, даже не аспирант, а взрослый человек на самом деле, вот, который э -э -э, будет защищаться, дай бог, у Андрея Михайловича 27. А докторских? Я говорю, из них трое докторов. А, трое докторов. Трое стали докторами. Круто. Mm. Вот. Но это все было про чистую науку. А вот теперь... Мы переходим к тому, что на самом деле много лет назад, году это к 7, 8 или 9, Андрея Михайловича позвали почти одновременно, как я понял, на физтех и в Яндекс, да? Ну да, это произошло в 7 году, когда планировалось создание школы анализа данных, и я, в общем, тоже находился как бы у истоков этого мероприятия. Вот, позвали, да, создавать школу анализа данных но э, я-то уже к тому времени скумекал у меня уже было да уже довольно много было учеников я кандидатскую в 2001 защитил соответственно значит, э, к седьмому году я не так долго работал но у меня уже было довольно много учеников и остро стоял вопрос о том а как я их трудоустрою после того как они э, закончат свое обучение на тот момент вот я работал на мехмате и к сожалению никакого представления о том как можно трудоустроить человека после университета Нету, очень трудно. Mm -hmm. вот. Это целая история. И тут вот я стал искать, где можно хоть какую-то движуху развить, приглашают меня в Яндекс, и я понимаю, это же место, где можно попробовать создать лабораторию. Лабораторию, где можно было бы и спокойно наукой заниматься, и в то же время какие-то результаты этой науки отдавать. Компании для того, чтобы ну, она улучшала там, свое качество поиска, еще что-то И, в общем, да, мы выступили с таким предложением Нам в 2007 году компания дала как бы грант сначала То есть такой договор просто внешний, типа ГПХ э, На котором мы трудоустроились на несколько месяцев Задача была в том, чтобы продемонстрировать, что мы можем делать, в том числе и прикладные проекты Нам было предложено поискать э, линковые кольца в интернете линковым кольцом называется какая-то такая конструкция, в которой спамеры, ну, вернее не спамеры, а э, значит, продают ссылки. То есть у вас есть, условно говоря, одна доля, состоящая из тех, кто продает ссылки, другая доля, состоящая из тех, кто их покупает, и вот много-много ребер между этими двумя долями получается такая двудольная почти клика. Она маскируется под что-то естественное, типа некоторого сообщества в интернете. Ну, сообщество, понятно, тут у вас, например, любители советского кино, а тут, значит, их любимые сайты, на которые они ссылаются. Вот, поэтому их как бы трудно отловить. Но вот у нас был некий алгоритм, с помощью которого мы наловили бешеное количество этих двудольных клик, среди которых были и хорошие, и плохие, и дальше была математика большая как э, расклассифицировать эти двудольные клики. Я про это тоже безумно люблю рассказывать. Это большая тема про веб-графы. У меня есть и курс на НАС-платформе открытого образования про это дело, и куча публичных лекций, в которых я рассказываю о том, как строить модели интернета. Вот в тот момент я стал заниматься э, случайными графами, связанными с моделями интернета. Вот. И мы развили эту науку очень круто на самом деле. Вот, а, Но поскольку внедрение в итоге, в общем, состоялось, то есть действительно получилось немножко улучшить качество поиска за счет а, отлавливания вот этих вот нехороших спамеров, нехороших накрутчиков глинковых колец, а, в результате нам открыли лабораторию в Яндексе, это произошло 1 июля 2008 года. Вот. А в тот же самый момент создавался факультет инноваций высоких технологий, известный как ФИФТ, конечно, вот, и это факультет на физтехе, и яндекс уже к тому моменту реализовал реализовался там как магистрская кафедра как кафедра в магистратуре на фестихе замечательная совершенно система этих базовых кафедр когда есть организации которые на своей площадке, начиная с третьего курса, просто обучают студентов своим скиллам, своим знаниям, своим умением и так далее. То есть выделяется прямо особое время, дни в течение недели, когда человек учится не на самом фистехе, а на базе вот того предприятия, которое открыло кафедру. Ну и, соответственно, вот ребята могут ездить, скажем, в Яндекс в качестве такой вот замечательной кафедры и там учиться. Вот, и э, они задумали открывать еще и бакалавриаты. вообще они э, сказали, нам очень нужна дискретная математика. Нам очень хочется, чтобы на младших курсах людей действительно учили серьезной, хорошей дискретной математике, которая крайне важна для того, чтобы закладывать основы информатики, для того, чтобы создавать правильное мышление в этом направлении и так далее. Это сказал Яндекс. И в 2008 году, ну... Э, хотели сразу открыть мне кафедру, значит, под э, вот такое вот дело на физтехе, но там по техническим причинам прям сразу кафедра не получилась, поэтому мы это назвали специализацией в рамках кафедры Яндекса и начали потихоньку развивать дискретную математику на физтехе. Но вот во что это вылилось, это сейчас, я думаю, все могут видеть. На самом деле получилась совершенно, конечно, какая грандиозная конструкция, которая теперь называется «Физтех. Школа прикладной математики и информатики», в которой есть масса очень крутых направлений, но вот и директором который в итоге оказался ваш покорный слуга. Вот. Но это большая длинная история, я ее не собираюсь пересказывать. Вот. Важно то, что сейчас, конечно, ФПМИ – это абсолютный лидер, конечно, в области и дискретной математики, и чистой математики, и ее замечательных приложений. И это построено очень таким естественным, очень живым образом. То есть у нас есть и академические кафедры, и кафедры индустриальных партнеров, и они тоже образуют замечательный двудольный граф, но не линковое кольцо, конечно, а такую конструкцию, которая сама себя усиливает, то есть академические структуры помогают индустриальным решать их животрепещущие задачи, индустриальные помогают академическим находить в том числе и приложения для своих замечательных Иногда слишком абстрактных изысканий. То есть даже когда кто-то называет себя прикладным математиком, это еще не значит, что он что-либо из своих результатов где-либо приложил. Поэтому очень важно, конечно, чтобы у людей возникали и такие задачи, которые прямо индустрии востребованы. И вот сейчас, конечно, на фистехе эта система реализована практически идеально. И это просто подтверждается тем, насколько мощно и строятся новые лаборатории, и кафедры нашей школе и как... Приходят к нам лучшие школьники, но они просто понимают, где движуха, а где какой, жизнь, а так какой, сказать. Как поступить на физтех? Вот расскажи еще такую вещь, потому что, да, то, что ты рассказал, ну, там, нормального человека должно сразу же сподвигнуть мысли, что надо на физтех идти. Ну, вот, допустим, я школьник, и я хочу попасть на физтех, я в девятом классе, что мне делать? Uh, нет, ну это уже такой вопрос скорее технический, понимаешь, uh, делать ну, надо любить, любить, любить науку, любить математику, понятно, да, информатику да, то, там, ездить люблю... по каким-то крутым топовым школам, да, которые и мы проводим, например, по комбалгам, да, вот есть комбинаторика и алгоритмы, такая школа, которую я провожу с 2008 года. И вот. я ни вот. разу не пропустил ни, одно... вот, ни одного. Вот, да, Алексей да. там бывал каждый раз, конечно, да. Да, замечательно, совершенно. Ну, масса есть школ, в которые стоит ездить. А с технической точки зрения, ну, конечно, надо выступать просто на топовых олимпиадах. Лучше всего победить во всеросе. тогда, в общем, никаких... Да, видите, очень простой, в принципе, есть рецепт попадания на физтех, чрезвычайно простой. Вы даже не побеждаете, а просто становитесь призером всероссе. Да-да-да, призером, призером достаточно, конечно, да, призером достаточно. Если не получится, вы можете попытаться сдать ЕГЭ на 300... Сколько? Ну, а... это зависит от года. Я бы не стал вот эти баллы как-то специально афишировать, педалировать общем, и так далее. В прошлом хорошо. году они были такими, в этом году они будут другими. На самом деле, любить математику или информатику, ездить по школам, это очень важная вещь. Потому что вы как бы становитесь членом нашей группы, группировки да, нашего сообщества заранее. И мы уже знаем, что вы хотите к нам мотивированы, и мы вас, соответственно, больше хотим. И в этом случае баллы, это важно, конечно, баллы ЕГЭ, да? и участие в Олимпиадах, но э, это совершенно этим не ограничивается. То есть, например, в прошлом году, когда у нас были действительно зашкаливающие вступительные баллы, мы взяли mm -hmm. всех, кого хотели, потому что просто выделили 30 грантовых позиций. То есть вот. человек формально учится как э, платный, да, но платим мы, а не он. Вот так. Вот это да. то, что я хотел, я к этому хотел подвести. Не обязательно выигрывать Олимпиаду. И даже набирать какие-то запредельные баллы на ЕГЭ, если вы, а например, наверное, на... да. если вы на школе Камбалк или в, Сири... и в Сириусе, ну, где-то еще, где мы присутствуем с Андреем Михайловичем из команды. Да мы присутствуем везде, в везде. Если вы э, про проявили себя перед нашим лицом, ну, например, не знаю, сдали пять зачетов на Камбалге и сделали это два или три раза подряд, да? Ну, а... конечно, да, но ну, знаю я человек с лицом. Просто... Не я знаю, кто-то знает, кто-то мне порекомендовал. Мы с человеком побеседовали по-доброму, там, я не знаю, по... просто вот мило побеседовали, что человек хочет от жизни. И я чувствую, что да, вот он действительно наш человек, все, это ну, мы поможем обязательно. Да, то есть не отчаивайтесь, даже если вы не можете выиграть серос, это только означает, что вы, ну, как бы, если вы любите науку и не можете выиграть серос, значит, вы, ну, такой, как бы, тихоход, это нормально, да? вы сидите над проблемой и решаете, вы не можете сходу, э, я не знаю, например, вот я на серосе слил все, у меня не было, вот я один раз на него только попал, на Всесоюз, и во второй день ничего не решил, что-то как-то мы ночью подушками дрались, ну, в общем, первый день я хорошо очень нарешал, там, между первым и вторым дипломом, если их экстраполировать, это же на второй день было бы. Но во второй ничего я не решил, потому что просто спал. И как бы, на самом деле, вот этот вот навык быстро сосредоточиться и решить несколько задач, это очень специфичный навык. Совершенно не обязательно для того, чтобы заниматься наукой. И Андрей Михайлович, он очень-очень трепетно относится к ребятам, которые не могут решать быстро, но могут решать долго. И вот это я, я думаю, что ты подтвердишь, да? это, То есть это как Ну бы... я это безусловно подтвержу, я больше того скажу, все-таки вот это, это не пиар, это жизненный принцип нашей физтех-школы. Мы трепетно относимся к каждому, кого взяли в наши стены. То есть это... Это точно так, и я за этим лично действительно слежу. Очень важно, что у человека должна быть своя индивидуальная траектория. У нас очень гибкое отношение, в том числе даже к наполнению учебного плана. То есть, если мы понимаем, что человеку где-то нужно что-то чем-то подменить, мы это легко делаем. У нас очень много разных направлений, заточенных как бы под разного заказчика. От чистой математики до совершенно чистой проги, да, Через какие-то исследования в Яндексе, АБИ, ВКонтакте mm -hmm. у нас открыла лабораторию. Россельхозбанк сейчас открыл лабораторию, Сбербанк, Сбертех там 1С, куча компаний. Все стараются быть на нашей площадке, потому что они чувствуют вот эту гибкость. Они понимают, что они могут подобрать для своих студентов правильный конструктор вот как собрать курсы, которые им нужны. Много разных направлений есть: там ПМИ, прикладная математика и информатика, есть ПМФ, прикладная математика, физика и ВТ – форматика, вычислительная техника, но э, и они еще там подразбиваются на отдельные кусочки, где более чистая математика, где более чистая прога, но это не значит, что мы их посадили вот по клеточкам людей и все, вот они в этих клеточках сидят. Нет, это на самом деле возможность между клеточками еще лавировать по самым разнообразным траекториям. И мы за этим стараемся следить и людям помогать в зависимости от того, чем конкретно они хотят заниматься, в какой лаборатории, на какой кафедре они... Трудятся, а лаборатория это не просто унылая лаба, это такая научная, современное научное подразделение, в котором люди занимаются крутой наукой или крутыми исследованиями, или крутыми внедрениями, в зависимости от специализации лаборатории, и получают что за это деньги. То есть, причем такие рыночные деньги, хорошие, у нас люди избалованные на самом деле. Вот, так что ну, тут, конечно, круто. Вот, так получилось, да, сейчас в ФИСТЕХ абсолютный лидер, конечно. Но еще э, я хочу Пасали. заметить, что я неожиданно обнаружил некоторое время назад, что мой научный руководитель Смехмата, который меня прогнал как э, совершенно неспособного э, к написанию диссертации человека, Алексей Игоревич Бондал, которого я очень уважаю и люблю, и он совершенно да? заделан, когда прогнал, да. он находится у Андрея Михайловича на физтехе, и Дубнов стал, мой друг, дру друган Дима Дубнов, э, тоже да. там ведет. Да. То есть, да вообще как там там и, и, и, наука, и нет он не просто находится на фистехе, а он руководит лабораторией то есть <сёк> эта лаборатория одна из лабораторий которые открыты на площадке МФТИ да, так получилось что конкретно эта лаборатория приписана административно так сказать не моей школе но это совершенно ничего не означает то есть она На, конечно, на да, школе шелописи. да это как бы не важно она находится при кафедре высшей математики так получилось просто из набросков угу. соображений но у нас есть масса других и чисто научных лабораторий и прикладных. 21 лаборатория в общей сложности, 28 кафедр то есть разнообразие высочайшее. И мы растем и продолжаем привлекать партнеров. Вот буквально на этом карантине, казалось бы, все должно было остановиться. Но вот в этом направлении, которое IT, математика, да, все развивалось. Да, очень онлайн, активно. конечно, много онлайн, поэтому много продолжается. Кстати, вот Нет, если. Все, все фактически продолжалось. Пооткрывали лаборатории буквально на карантине. То есть не скукошилось, mm. а разрослось. Надо да. сказать, что кто хочет вот продолжить разговор о науке и практике, у Андрея Михайловича есть книга с соавторстве Снелли Литвак, которая называется «Кому нужна математика?». И я это для начинающих, это... Да. Да, это я для же... широкой публики, скажем так. Потому что меня часто спрашивают, типа, ну а где, вот, где в математике для гуманитарии что-нибудь про практику? Я говорю, нет, это, пожалуйста, к Андрею Михайловичу вот в эту книгу, я всегда ссылаюсь на нее. вот То есть это совершенно, так сказать, Андрей гораздо ближе к практике, чем я. Несмотря на то, что его задачи, которыми он теоретически занимается, они, ну, совершенно выглядят абстрактно, полностью, ну, ну, ну всецело абстрактно, но просто так устроена сегодняшняя жизнь, а, в ней вот эти все многомерные, казалось бы, несуществующие пространства, это, это, там, часто это просто огромная система линейных уравнений с большим числом неизвестных, которые где угодно, от нейросеток до чего, до чего вы хотите, вот. Так что, значит, вот это вот, так сказать, ну, это часть... да, конечно, кстати, про нейросетки из наших больших таких онлайн-начинаний, которые я с радостью порекламирую, mm -hmm. это, конечно, Deep Learning School, школа глубокого обучения, но она на русском языке, я так ее назвал, DLS. Просто сайт, на котором она расположена, он D-L-School подряд без всяких точек, там, dealschool.org. И это история про то, как строить нейросетки, про то, как делать машинное обучение, в итоге искусственный интеллект, вот, причем история как для совершенно начинающих, там прям все рассказывается с нуля, включая математику, которая за этим стоит, а она хорошая, вот, и, в общем, это во многом ориентировано на школьников, ну, начинающий может быть кто угодно, не школьник в том числе, вот. Так и для продвинутых людей тоже, причем это дает там определенные м, дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, потому что действительно есть люди, которые на очень высоком уровне в итоге все это выполняют, это изначально онлайн история, не потому что карантин, а потому что хотелось, чтобы вся страна в этом участвовала, она абсолютно бесплатная, и мы ее выведем постепенно на уровень, если кто знает, вот есть такая зафотошафист теховская, Заочная школа. Вот мы по масштабу собираемся нашу школу глубокого обучения довести до такого уровня. Но и сейчас там уже больше 10 тысяч человек крутится. Вот Мы ее ежегодно запускаем заново. У нее и офлайн вариант есть, который в физтехлицее реализовывался, там еще на некоторых площадках. Но я думаю, что для большинства слушателей этого канала важнее то, что есть онлайн-версия, и она, конечно, здесь главная. Так что присоединяйтесь, скоро будет новый набор. Я, мы когда сделаем ролик, его как бы скомпонуем, да, смонтируем, mm -hmm. вот внизу будет просто по ссылке все, то есть вы сейчас, а, ну, как, да, как, да, когда вы будете это говорить, уже все ссылки будут, я у Андрея Михайловича все ссылки спрошу, и мы поместим, mm -hmm. вот, так что да, присоединяйтесь, а я хочу перейти к не научной, не учебной. Ну да, то люди скажут, что мы занимаемся тут одной рекламой Хотя, ну понимаете, у меня просто Одной наукой И занимаемся ли одной рекламой, или одной наукой, или там одной практикой На самом деле Андрей Михайлович Это чрезвычайно всесторонний человек И не только французский язык знает А еще имеет различные, так сказать Ну я бы сказал так, хобби, например Ну и очень глубоко разбирается и в литературе, и там в музыке вот, и ну вот я хочу вспомнить одно путешествие, которое мы вместе <свешили> совершили. Было это в 2004 году. Это было после того, внимание, как Андрей Михайлович защитил докторскую диссертацию по математике в возрасте 27 лет. Ну, ладно, есть, там от... до 28 ты... оставалось 14 Осталось дней. Две недели, да. Две но, недели. Но, я 4 там, июня нормально. защитился, 18 июня у меня день рождения. Вот, то есть три года разница между кандидатской и докторской, для примера, у меня было ровно 10 лет. Вот, ну и вот, значит, после этого мы взяли, после этого Андрей Михайловича образовался промежуток времени длиной в 45 дней, чего сейчас, наверное, нельзя в принципе вообразить даже ни в каком сне, Наверное, 45 минут уже не так просто. Вот мы тут 45 да, минут говорим, да, это было очень, очень долго. долго. Это так, да, да. Мы разговариваем в 8 утра первого из трех праздничных дней. И это mm -hmm. единственное время, когда Андрей Михайлович смог выделить час. Но тогда Андрей Михайлович смог выделить поллета. Мы сели за Волгу, за руль. Было два водителя, Андрей Михайлович и Миша Дворников, мой одноклассник. И два пассажира, это ваш покорный слуга, я. И Витя Пржилковский, алгебраический геометр из стекловки. И мы, значит, четвером на этой а волке... Он сейчас алгебраический геометр из стекловки. Тогда он еще кем-то Аспирант, аспирантом да? Ну да, кого, да. Тоже, ну, даже... тоже в принципе, он уже был алгебраическим геометром из стекловки, но просто как бы, только аспирантом, да. Или студентом, я, кстати, не помню точно. Может быть, было... даже студентом, я, я не помню лет. тоже. В общем, либо студентом, либо аспирантом. Вот, и вот мы, значит, сели за руль и поехали. И доехали от Москвы до Владивостока за 26 дней... Да, а, в 26 дней было, да. Потому что останавливались у всех моих друзей, которые жили вдоль Транссиба в каждом почти городе. Да. А когда установишься у друзей, в этот же вечер довольно сложно поехать дальше, там чисто технически. Угу. И поэтому приходилось ночевать у друзей и уже уезжать на утро. А вот обратно было не 40, значит не 26 дней, а 16. Итого, значит, было 42 дня. Андрей да, Мих... что тебе запомнилось больше всего? Про это можно рассказывать сколько угодно вообще, про это путешествие. Но вот что тебе больше всего запомнилось, а уже про остальное народ найдет там в интернетах и где угодно. Нет, слушайте, я не знаю, мне там очень много всего запомнилось. Я, я вот просто, ну, как бы все стоит перед глазами, потому что это действительно потрясающее было путешествие, очень крутое. Без техосмотра. Спас... Мы ездили без техосмотра. Это очень забавно, да, тогда можно было ездить без техосмотра. Вот такие были годы. Не было камер, можно было превышать скорость. Да, да. Конечно, я очень многое вспоминаю, и Байкал, конечно, был совершенно потрясающий, как я перся на эту гору, но я был худее, чем сейчас, по мне видно, вот если я сейчас не буду вставать и демонстрировать, но по лицу видно, что я не такой худой, как Алексей. Вот, а если вы посмотрите какие-нибудь записи в интернете, ну, или целиком фотографию, видно, что у меня брюх приличная, конечно, вот, тогда в четвертом году я поменьше весил, вот, но все равно мне было очень тяжело ходить в гору, в общем, мы лезли на гору в курорте Аршан в Запись, Бурятии. Любви. На пик любви, да, это называлось пик любви. Это хорошо запомнилось. Какой там перепад высот? Тысяча двести или сколько? Да, Пятьдесят метров. Я значит, туда за два с половиной часа забежал и потом... а я полз четыре часа. Да, полтора часа 4. ждали Андрей Михайловича. и он подошел к горе, напивая. Я иду шатаясь от ветра меня входят на три метра. Это не могу сказать, что я любитель этой группы. Просто Алексей ее регулярно слушал в машине, а мне уже было настолько плохо на этой горе, с меня столько потов сошло. Но, честно говоря, я довольно многих обогнал. Там были и потолще меня люди. Помню, где-то в середине пути догоняют, значит, мужика, так он прямо как шар ползет, катится по дорожке. То есть он даже не на ногах, как будто на пузе лезет. Вроде там тропинка такая, что на ней ногами легко. Там, да там, парень парень местах, нет, круто. там под конец были некоторые места, но этот товарищ, я думаю, до того места не дошел, вот, в общем, оказался доцент Мои. вот, мы поговорили с ним мило, я пошел дальше, ну, вообще, ужас, то есть, настолько мне, конечно, дыхание там не хватало, у каждой березы, я останавливался, в висках стучит, в руках стучит, везде стучит, я еще этот, как это называется, называется, пульсацию вен, песенку, Ой, перемен, да, перемен. Перемен. <свят> мы <ждем. свят> Это мы тоже все время слушали. Да, вены пульсировали что надо, нет, я, я тоже не могу сказать, что я любитель этой группы, опять же, ну так просто, вот слушали постоянно, поэтому она стучала уже в висках, конечно, вот, э, да нет, ну, господи, очень много, вот эта вот грандиозная сцена, когда мы с потеряли на обратном пути, он там геокэшингом занимался, снимал какие-то эти, как называется, тайники. Да, ну, я, вот. я снял самый дальний тайник геокэшинга на тот момент, который только был в России. Uh, он находился на полуострове Святой Нос. И в нем содержался uh, справочный телефонов ФСБ. И... Не, ну, мы, мы его потеряли. То есть он перестал выходить на связь в какой-то момент. Да, Ни смс ничего. сотовые это уже были. У меня был сотовый. Мы ждали, там, там что... Там, было связи, да, там вообще не было связи. И, и э, значит... Сцена главная, она была такая. Мы договорились вообще-то, что мы встретимся на обратном пути э, в Иркутске. Даже не в Иркутске, а в Слюдянке. Вот, на Байкаре. А расстались, потому что так вот было удобнее, Алексею было удобнее снимать этот тайник, э, если ехать на поезде. В общем, э, во Владивостоке расстались, он поехал значит, снимать тайник, а мы поехали просто на машине в обратный путь. Э, и... В Слюдянке нет никакого Саватеева, ну нет, и все тут, что ты сделаешь, нету. Зато, вот. снег, зато снег идет летом. Не, вот это вот сейчас будет, да. В самой Слюдянке ничего не было, нет, ну просто вот мы пришли в эту школу, нет никакого Алексея, значит, поехали дальше, думаем, наверное, приедем в Иркутск, уже там будем разбираться, где он пропал, чего, ну не хочется обращаться в милицию, тем более, что даже регионы разные, то есть искать сразу не будут, это бесполезно более или менее, то есть мы в патовой ситуации, мы ничего не можем». Вот. Но до Иркутска мы не доехали, потому что случилась ночь, и пошел снег. Это был конец августа, а там перевал, и на перевале пошел снег. Но самое сильное было не в том, что снег пошел, а в том, что мы решили все-таки остановиться ночевать. Ну и, как водится, мы свернули с основной дороги и еще раз свернули, потому что боялись. Ну, бандиты какие-нибудь, в общем, старались всегда делать два поворота. Один с основной дороги, и потом еще с этой второстепенной куда-нибудь в вбок значит, дождь льет со снегом, что-то жуткое совершенно встали, там разложили прямо сиденье в машине, никаких палаток, просто в машине спать. Я снял ботинки, я за рулем сидел, вот, там Виктор сел, наверное, на соседнее сиденье, он крупный парень, такой высокий, вот, а Миша Дворников, он худой-худой, прям как спичка, и мы его разместили просто между нами, там где этот, как называется, ручник, ну так он как-то там поместился вот, все уже разложились легли, и вдруг стук в окно, в окно стук ну, ужас какой ну, я, значит чуть-чуть при, приоткрываю окно все пумпочки эти опущены, чтобы машина была закрыта, снаружи не откроешь вот и, как вот в каких-то этих как это называется даже, я не знаю, фэнтези там или что-нибудь такое, да, ночной дозор, да, появляется два человека в таких капюшонах, вот таких, и бушлатах, а за капюшоном лица нет, просто вот нет лица, вот капюшон, ничего не видно, и дождь стекает, вот так. Ну, страшно, конечно, нет, но они говорят, что это какая-то военная зона, вам здесь стоять нельзя сваливать отсюда, слава богу, обошлось. Вот, ну и дальше, значит, мы прямо как на плавучей кровати по этой грязи выезжали оттуда, ну потому что я так, я испугался ужасно, они такие суровые, в общем, эти капюшоны оказались, я даже не стал выпрямлять спинку кресла, а это сложно, в «Волге» там надо как следует покрутить тяжелую ручку не то, что на кнопочку нажал, а надо, пац, вот, <свят> и, в общем, Дворников, по-моему, даже не поднялся, или, наоборот, Виктор не поднялся, я уж не помню, но помню, что это выглядело, как едет кровать, а навстречу снег летит, вот так вот снег. <свят> <свят> <свят> ну, тоже, да, хорошее воспоминание, да не, ну, очень много чего было, как Марс когда за нами погнались бандиты настоящие. Да. Ладно, так, я, так можно бесконечно история? вспоминать. Я думаю, что да, не будем пугать... <свят> Пугать, я как на стриме ее расскажу на своем. Пугать сейчас мы, мы же все-таки частично хотим призвать людей на, на физтех, а они решат, что не решать, что они придут на физтех, а потом за ними будут бандиты в каком-нибудь э, нашем провинциальном городе э, кататься через 10 лет, когда они его закончат, и поедут еще на Волге куда-нибудь на котку Да не, ну что, Челябинск вообще лучший город, я каждый год там бываю, очень очень очень классно. Отличный, отличная школа, конечно, и лекции я там с огромным воодушевлением читаю, в общем, и школьников у нас из Челябинска полно. И из Дальнего Востока у меня был студент, я, говорит, из Зеи, вы, наверное, не знаете, что это такое, ага, как же, не знаю, там был. Проезжал. Проезжал, да. да да я тоже часто, я часто поражаю слушателей тем, что я был в окрестности их места проживания, вот, ну, действительно, мы с Андреем Михайловичем довольно большую часть страны объездили. Но это ладно, это не будем хвастаться. А я хотел спросить: Андрей, у тебя такую вещь. Вот как мы познакомились, хочу вот вспомнить. Хм. В заключительном ну, это этапе, ты, да? лучше, наверное, вспоминаешь, чем я. Ну, вот ты вспомни. Да, Я вспомню, да. И заодно, значит, я да, расскажу про некоторые пристрастия Андрея Михайловича, которые я тоже, в общем, отделяю. Так вот, значит, 94-й, что ли, год? Нет, 99-й, наверное. А -а -а. Да, нет, я уже, конечно, аспирант. Может, 7-й даже. В 99-м мы уже, наверное, были знакомы вполне так. Нет, а -а -а. лыжи-то были, наверное, в 2000-м все-таки году, или в 99-м как раз. А... Ну да, может, нет. Нет, ну, пораньше, пораньше, Все, я, я понял. Это, наверное, 98-й, потому что я был на пятом вот. курсе. м курсе. Правильно. Правильно, потому что я еще не ходил 100 километров за один день. А, прошел я ее первый раз в 99-м. Поэтому я помню, что мы вот наш маршрут, этот, вот когда мы встретились на 70-ке, он для меня тоже был, ну, как бы такой на пределе. А, вот. И вот, значит, сижу. Я готовлюсь к какому-то экзамену по английскому языку, а напротив сидят два человека. Один такой небольшого роста, черный такой с бородой, ну как сейчас. — Да, а я вы... бороду отпустил как раз между вторым и третьим курсом, когда произвел первый математический результат. <реш> — Решил, да, что уже можно это. Вот, а, значит, рядом сидит какой-то парнишка высокий и, ну, так, излагает такую обычную либерастическую точку зрения, что вот советский фильм — это, значит, ну, отстой, ну, и вообще советское творчество — это отстой, вот, ну, как бы. А вот, который низенький, он говорит, да нет, говорит, я так люблю свинарка и пастух фильм. А дело в том, что ровно в этот момент, ровно в этот момент, вот буквально за два дня до этого, так вот вышло, такие перипетии в жизни бывают. Я ходил в Иллюзион э, утром посмотреть какой-нибудь фильм там. Э, Но ну, что-то я перепутал расписание, там не было, я хотел Филини смотреть э, или Гадара. Ну там в то время мы любили вот этих вот культовых людей. Э, а не было ни Филини, ни Гадара, зато было свинарка и пастуха. И на него пускали э, пенсионеров и их внуков. И одна бабушка говорит, слушай, сыночек, а хочешь посмотреть действительно хороший фильм? Вот, действительно хороший. Тут, тут, тут каких-то Феллини с гадарами, ищешь, а хочешь посмотреть по-настоящему? Вот, и вот я, значит, подумал, почему бы нет. Она сказала, что это мой внук. Мы, значит, прошли, я увидел фильм «Свинарный пастух». И он как бы мне действительно очень понравился. То есть он такой вот оказался... Для меня неожиданно на тот момент, я тоже на самом деле в это время я был ну, как бы сторонником таких воззрений ну, либерастического толка, это я потом там стал немножко менять свои представления о мире, но мне он понравился. Вот он как бы, я помню, что вот, у меня какое-то чувство было, что с одной стороны вроде как такие фильмы не принято в нашей тусовке любить, а с другой стороны он мне понравился. И через два дня я слышал, значит, Андрей Михайлович говорит, что это вот. И я его заметил. Я Андрей заметил. Я так как бы не познакомился в этот момент, но заметил. А буквально через пару недель мы, значит, идем на лыжах. Стане Воробьевой, которая, значит, одна однокурсница или даже одногруппница, как. Твоя. Нет, но вот я только скажу, что это было не через пару недель, а через пару лет или через год, по крайней мере. То да? есть я успел, я успел тебя забыть. Тогда я узнал, таки, а я тогда тебя тогда забыл. Минут, наверное, еще раньше, потому что я уже. Я помню, что тогда ты я можешь, сотни еще не ходил. А, ну, может, может быть. Ну, в общем, да, спустя некоторое время, вот, и мы, значит, со Шварцем, и стали Воробьевым пошли на, значит, на 70 километров от. Ну, грубо говоря, от Поварова до Калистова, ну там 7 с лишним. И мы там что-то заблудились на начале, мы на электричке стартовали там в какое-то время, которое еще абсолютно темно. И мы пока блуждались, со следующей электрички Андрей Михайлович с кем-то еще ехал тем же маршрутом, по крайней мере, ну, видимо, планировал 40 пройти, да, скорее? Планировал, да, планировалось пройти вот эти 40 или 45, сколько там от до Но потом, да, и Таня говорит, ой, Ройгородский едет. Вот, и я, значит, узнаю того самого молодого человека, который, э значит, студента сидел тогда напротив. Вот, ну и как-то вышло так, что мы поехали вместе, и потом, почему-то так вышло, я уже не помню как, но вышло, что мы тебя взяли на 70, правильно, дальше, до Калистова. Там был вопрос ко всем просто, кто дошел до Морозок, а не хотим ли мы пойти в Калистово. Да, да, я, я чувствовал себя в силах, я сказал, давайте пойдем. Вот, и мы, значит, уже на очень поздней электричке, после 70 с лишним километров, мы уезжали из Калистова. Там подробности этой поездки я тоже не буду вспоминать сейчас, но мы уже, после этого, мы уже после этого познакомились и очень подружились. Вот, ну а потом я узнал, что Андрей Михайлович очень любит советские песни, очень красиво и трогательно их поет. И я думаю, что даже в интернете, несмотря на то, что Андрей Михайлович очень скромный, найти можно эпизоды. Да, так. мне кажется, что можно даже хотят ли русские войны найти на самом я деле? Думаю, что да, на самом деле, можно найти. Вот. вот так что, вот, я, так сказать, наверное, на этом и о, как раз 57 минут. На этом я, пожалуй, и завершаю наше замечательное часовое интервью. Ну, конечно, я всех призываю поступать на физтех, но это и так очевидно, я думаю, по ходу интервью было вот Андрей Михайлович, тебе я желаю дальнейших творческих успехов, профессиональных успехов, расширения всего всей этой империи. И чтобы, ну, на самом деле, я от себя, как, как квасного патриота и ватника, добавлю, чтобы как можно меньше народу уехали за границу. Вот если вы попадете в физтех, у вас будет огромное количество возможностей остаться на родине. Вот, Совершенно да? верно, да, мы на это тоже очень ориентируемся, то есть я бы сказал так, у вас будет огромное количество возможностей познакомиться с замечательными иностранными учеными, съездить к ним, постажироваться, поработать с ними, наоборот принять их на площадке физтех, потому что у нас есть масса международных лабораторий, и многие приезжают наоборот к нам, когда нет карантина и отлично здесь работают. Вот Яна Шпах, такой замечательный математик открыл ну, с прошлого да. года очень мощную лабораторию с кучей иностранцев. Познакомиться, поехать, получить опыт, перенять его, привести его обратно, это замечательно, это мы предоставим массу возможностей. Но мы тоже будем призывать вас всех оставаться с нами, у нас очень круто, очень интересно, и мы, конечно, чемпионы по вот этой движухе и по тому, как быстро, активно строимся и развиваемся. Поэтому, в общем, вот фестех однозначно, да. Также у фестеха Фистех. много разных э, друзей по России, в том числе и Майкоп, и Нальчик. Но об этом я отдельно, значит, часто рассказываю в других роликах, в Это Ну, такой регионом мы открыты, конечно, Машкавказским. Гигантской, паутины, вот гигантской научной паутины, которая охватывает всю страну. Ну что, Андрей, спасибо тебе огромное, что нашел целый час времени. Ну, хорошо. хорошо. Оно будет долго еще выходить, потому что мы будем там, ну, mm. всякие прибавлять. Где-то, наверное, формулировки задач сделаем, где-то там mm -hmm. что-то подмонтируем. Ну, в общем... Через какое-то время оно выйдет, но когда вы будете смотреть, значит, знаете, что мы его записывали в день, ну, как бы это называется, день независимости, да, России, некоторые люди... Это очень странный день, если честно, я не знаю, нужно это говорить или нет. днем потери независимости, есть и такой... Но это все ладно, это политика, а мы, значит, мы на Фестерте делаем свои дела. В общем, мы это записывали 12 июня в 8 утра. А когда это выйдет, мы поглядим. Вот так. Всем пока. Андрей Михайлович, огромное тебе спасибо. Хорошо. хорошо. хорошо. До свидания.